Всем здравствуйте! С чего начинается изменение собственной судьбы? Когда-нибудь задумывались об этом? В этом видео я попробую вам ответить на этот вопрос. Первое действие, которое может прийти в голову, это необходимо что-то сделать. Правильно, нужно что-то сделать. Какие есть варианты? Варианты простые. Это нужно идти и решать свои проблемы. Если мы заболели, то нужно идти лечиться. Если нет работы, нужно идти ее искать. Если плохие отношения, нужно идти и выстраивать диалог с человеком. Если вас не устраивает ваше окружение, нужно идти знакомиться с новыми людьми. И так далее, и так далее. Эти идеи приходят сразу в голову. Но ведь сами подумайте. Если просто идти и делать, реализовывать вот эти вот идеи в своей жизни, то результат будет такой же, как и всегда. Почему? Потому что тот образ мышления, который нас привел к этим всем проблемам и плохой судьбе, он не изменился, он остался прежним, он остался таким же самым. И поэтому эффект от наших действий будет предсказуем. Поэтому напрашивается вопрос – что же тогда нужно делать, чтобы поступить правильно и, как говорится, иметь правильный результат? Это правильный вопрос. Нужно сначала узнать, как нужно поступить правильно и какие же действия будут правильными и какому результату это приведет. Ну и также нужно узнать, какие действия будут неправильными и какие будут результаты при неправильных действиях. Тут же следует второй вопрос. Какие же это знания, где их брать, откуда их взять, как изменить свою жизнь? Это тоже хороший вопрос. Конечно же, брать знания необходимо из проверенного источника, так сказать, авторитетного источника, которому можно доверять, которому можно верить. Как узнать надежность источника, его авторитетность? Ну, на это я дам общую рекомендацию. Во-первых, то знание, которое дается из этого источника, должно быть проверено годами и многими судьбами многих людей. Постарайтесь найти какое-то знание. Где его можно искать? Ну, конечно же, самое простое – это интернет. Также это могут быть книги, это может быть ваши знакомые, друзья или просто ваши доброжелатели люди, которые к вам хорошо относятся желают вам блага ну какие-то хорошие знакомые родственники с чего-то нужно начинать найдя какое-то знание какой-то источник информации вроде бы полезные, вроде бы дельные вещи там говорятся необходимо как я уже сказал Попытаться также навести справки о том, какие результаты это знание, эта информация уже дала другим людям и каких результатов они добились. Также хороший способ – это получить эту информацию, изучить, запомнить и попытаться проанализировать в своей жизни и на жизни окружающих вас знакомых или даже незнакомых людей, как Слаживалась их жизнь, и перекладывая эту информацию на их жизнь, вы можете увидеть какие-то взаимосвязи и понять, работает это знание или оно не работает, или что-то вам непонятно, нужно изучить это более подробно. Ну, тогда вы уже изучаете более подробно и так далее. Подведем итог. Чтобы изменить судьбу не следует сразу сломя голову бежать и решать проблемы, как говорится, в лоб с места в карьер. Первым делом важно найти источник информации, которому дается новое видение, как по-новому действовать вам в жизни. Это могут быть знакомые книги интернет. Второй момент – это проверить это знание, насколько оно правильно, насколько оно действенно и какие результаты получили люди, применяя его. И третий момент. Это получив это знание, эту информацию, проанализировать свой прошлый опыт личный и опыт других людей и сопоставить, насколько это знание практично и действенно. Ну вот такие простые рекомендации я хотел вам дать. Желаю вам успехов в том, чтобы найти Хорошее знание о том, как изменить вашу судьбу и стать счастливее. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Сосновский. Всем удачи.